Вы лежите в постели и встречаете рассвет. Солнце восходит из-за моря. На пятом этаже со всеми удобствами. Ванная комната, плита, стиральная машинка, микроволновка, толик. Ну и самое важное, это вид на море и окна. Окна в пол. Вы и море.